Привет, друзья! Вы на канале GlobusMoto, я Патрик, вы наверняка уже знаете. И у меня а, шикарная новость для тех, кто является давним подписчиком нашего канала. Для тех, кому нравится канал, для тех, кто хотел бы поддержать его и принимать участие в развитии канала. Специально для вас и благодаря вам, потому что мы набрали 30 тысяч подписчиков, огромное спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. YouTube специально для таких активных подписчиков, как вы, создал кнопку, благодаря которой вы сможете поддержать канал минимальной копейкой. Первый уровень называется «Вливаюсь». Вам будут доступны какие-то новые смайлики и вы в чате будете отображаться... Ярче остальных подписчиков Вас будет лучше видно в чате Я быстрее буду замечать, отвечать на ваши вопросы На стримах, которые мы проводим Но в последнее время более-менее регулярно Тем более на новых стримах Теперь будет именно вот такая картинка Потому что мы с нашими подписчиками Собрали нам некоторую сумму на карту видеозахвата Для того, чтобы картинка была вам максимально приятная Такой, как вы сейчас видите ее перед своим экраном на своем экране, черт, что я несу. Второй уровень поддержки нашего канала называется «В команде». То есть в команде «Глобусмотр» вам доступны те же самые привилегии, что и в первом уровне, который называется вливаешь Но если вы в команде, вы уже можете писать в отдельном чатике для спонсоров, в котором мы будем обсуждать очень тонкие моменты, которые мы не можем разглашать на общую публику. Ну и третьим уровнем называется Мотознаток. Я не знаю, почему мы так его назвали. Может быть, в дальнейшем мы создадим еще две позиции, которые будут выше этих трех перечисленных мною ранее, но вам как мото знатоку будут доступны те же самые привилегии, что и предыдущим, но еще плюс ко всему у вас будет доступ к неопубликованным видео, либо необрезанным видео, либо немонтированным, то есть то, что я не сливаю на канал а, в открытую. Соответственно, у вас больше привилегий, и вы сможете смотреть намного больше видео, чем обычный пользователь. Странно, стрим был вчера, а оповещение только сейчас. Кстати, очень многие жалуются, почему ему приходят оповещения о стриме на сутки позже, либо там на три часа позже, то есть либо тогда, когда уже стрим закончился. Друзья мои, скорее всего, у вас не стоит колокольчик. Я вам рекомендую нажать на него, если вы хотите вовремя получать видео. Если же у вас колокольчик нажат, проследите такой момент uh, уведомления у вас все или только по интересам вполне вероятно что ваши интересы как думает себе google и youtube uh, не входит например оповещение о стримах соответственно вам приходит оповещение на 3-5 на часов позже. Это вполне вероятно. Поэтому, даже если у вас все настроено хорошо, попробуйте нажать на кнопку «Отписаться». Тут же нажать «Подписаться», нажать на колокольчик и нажать «Уведомления все». В принципе, это и все, что хотел сегодня сказать. С вами Патрик, канал Глобус Мото. Ждите новых видео. У меня их просто уйма. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за то, что задаете вопросы на стримах. Благодарю за то, что вы стали спонсором нашего канала. Это очень большая поддержка с вашей стороны. И всем пока.